приветствую вас близнецы посмотрим сегодня что вам принесет месяц сентябрь Ну, начнется он с очень шикарного аспекта это будет текстиль от марса к юпитеру это для вас Зона вашего первого дома, то есть вашей личной активности и, вашей личности и зона дружбы и коллектива. Я бы сказала, что этот день будет благоприятен для того, чтобы стартануть, чтобы что-то организовать. И если это будет связано с совместными усилиями, то это может вам принести большую удачу. Это какие-то тренинги, мероприятия, спортивные состязания, все, что связано со встречами с большими коллективами вот здесь вас ожидают очень интересные события и они будут для вас выгодны и в материальном плане даже может быть вас что-то и прославят можете сделать какое-то открытие в этот день, ну, день крайне благоприятен ну, понятно, что 1 сентября кто, большинство идут в школу или куда-то я имею в виду из детей идут в школу кто учится или ведут детей в школу то есть понятно, что будут находиться на торжественных мероприятиях, на линейках кто-то идет в институт учиться, но здесь будет касаться еще чего-то другого. То есть подумайте над тем, кто занимается либо личным бизнесом, либо работает на кого-то, но важно взаимодействие с большим коллективом. Вот здесь вас ожидает удача. Еще, кстати, возможно и благоприятно может пройти командировка для тех, кто собирается куда-то поехать, переехать, переоформить документы. Ну, в общем, любое взаимодействие с большим количеством людей, оно будет очень удачным. Еще, чем... Для вас интересно. Интересны будут предыдущие, не предыдущие, а будущие 7 месяцев. Потому что практически семь месяцев в вашем знаке будет находиться Марс. Он будет идти то вперед чуть-чуть, то назад с 9 по 26 градус. И будет находиться в ретроградном движении некоторое время. С 31 октября я делала об этом. Отдельный прогноз, можете посмотреть, кому интересно. И это говорит о том, что вы будете постоянно, вот в этот период, активно что-то себе прорабатывать. Причем активность будет не во внешнюю сторону направленной, а именно вашу, внутреннюю, внутри себя. Очень глубоко будете копаться, что-то будет у вас прорабатываться в психологическом плане чем-то вы задуват и захотите именно разобраться с самим собой разобраться в своих мыслях с, с тем чего вы хотите со своими планами со своими целями и также это будет касаться тех у кого асцендент находится в близнецах поскольку он непосредственно влияет на первый дом на то как воспринимать человека окружающие вот ну следующий аспект тоже будет интересный с 1 по 3 и с 15 по 18 это оппозиция Меркурия. К Юпитеру. Эта оппозиция, она будет находиться между вашим пятым домом любви и одиннадцатым домом дружбы. О чем это говорит? Говорит о том, что в этот период большой риск ошибиться в своих любовных увлечениях, может быть чрезмерно свои силы как-то, там, знаете, преувеличить не рассчитать в любовных делах. Мне очень благоприятно также для занятий каким-либо хобби, поскольку вам хочется, знаете, всего побольше, много и сразу. И также для взаимоотношений с детьми тут, ну, знаете, много может быть бесполезных дел и бесполезных разговоров. Трудно будет собрать свои мысли и слова в кучу, а тем более с 15 по 18, когда Меркурий будет ретроградным. Еще. 5 сентября Венера переходит в знак зодиака Дев. То есть из страстных львов, которые великодушные, все раздаривают, ну, все свои чувства выставляет на показ. Они она переходит в сковывающую эти чувства деву, в скромную такую скромняшечку. Дева, дева, как правило, свои эмоции не скрывает, а не показывает. И Венера в этом знаке, она, вы знаете, такая, может быть, чуткая, внимательная, заботливая. Вот для девы... Любовь это забота. Ну, давайте посмотрим, где у вас будет проявляться такие качества. Так, раз, два, три, четыре. Это дом, семья. Ну, вероятнее всего, большинство из вас будет максимально уделять внимание своей семье, своему жилищу, своему дому, будет заботиться о нем. И это очень даже неплохо. Такая возможность у вас будет до 29 числа. После 29 Венера перейдет у вас в соседний знак детей, хобби, увлечений. Ну и что самое важное, любви. Наконец-то у вас появится желание полюбить, заняться поисками своей половинки, улучшить свои отношения. Но об этом мы уже поговорим потом. 10 сентября произойдет два события. Первое это будет полнолуние. В знаке зодиака Рыбы, рыбы для вас это дом карьеры. Поэтому здесь вас может посвятить какое вернее, посетить какое-то озарение. Но я сделаю все-таки, наверное, отдельный прогноз на это время. Также 10 сентября произойдет переход Меркурия в ретроградное движение. Сначала этот Меркурий будет идти по знаку зодиака Весы, затем он перейдет. В Деву вернется в Деву. Ну что для вас весы? Весы, как я уже говорила чуть раньше, это для вас зона любви. Значит, возможен возврат кого-то из прошлого, выяснение отношений со своими бывшими, может быть, желание там с кем-то помириться, может быть, наоборот, желание там, разобраться в отношениях. В общем-то, здесь будет интересный период. Ну, либо восстановление, либо прощание с кем-то. Ну, если говорить о детях, то это будут. Подниматься какие-то вопросы, связанные с их образованием, с их, может быть, там занятиями каким-то. То есть пойдет какое-то восстановление чего-то, что было раньше. Ну, напоминаю, что пока ретроградный Меркурий, он будет ретроградным до 1 октября, неблагоприятное время для принятия важных решений, особенно для вас, поскольку вы воздушный знак, и вот у вас будет нарушено. Такое, ну, воспри, восприятие, реальное восприятие действительности. Поэтому лучше важные решения отложить до 1 октября, а вот до 1 октября заканчивайте то, что было начато ранее. Заканчивайте, доделывайте, доводите до логического завершения. И на этом периоде хорошо чинить технику, продавать технику. Ну, покупать нежелательно, иначе она может часто ломаться. С 13 по 16 Венера будет образовывать квадрат к вашему Марсу. То есть это крайне неблагоприятный период для общения с противоположным полом. Возможно, ну даже с вашей стороны, возможно, сильное раздражение, какое-то неприятие, ну, и ссор, особенно вот внутри стен своего дома. С 18 по 20 вот как раз будет благоприятное время для общения с окружением, для каких-то тайных дел, для неофициальной деятельности, для индивидуальной работы с собой или с кем-то. В общем, еще благоприятный период для таких глобальных каких-то переездов, для обследований, даже для знакомств. Тоже, может быть, причем в таких необычных местах, таких заведениях закрытого типа. С 21 по 24 Венера в оппозиции к Нептуну Шанс ошибиться Повышенный Причем возможно какие-то неожиданные финансовые траты Желание чем-то себя порадовать Ну, Захочется, знаете, может быть Кому-то захочется приобрести в дом Что-то очень красивое и дорогое Но потом будет трудно Закрыть вот эту вот финансовую дыру Которая образовалась То есть Некая иллюзия чего-то может сбить вас с толку с 23 по 26 Венера будет образовывать тригон к Плутону. Плутон находится в вашем против... противоположном, нет, в восьмом доме. 8. И я думаю, что, знаете, это благоприятное время для того, чтобы получить какой-то долг обратно. вложить, ну, Получить, например, кредит какой-то крупный, взять денег взаймы. Ну, вот по восьмой дому это, знаете, как чужие деньги. Вы сможете получить, например, какое-то или до, оформить договор на строительство. То есть какой-то документ, который поможет вам вот, улучшить ваше э, благосостояние, ну, благосостояние этого места, где вы живете, в материальном плане, вот, или построить, или отремонтировать, ну, что-то такое. 26-28 ну, от вашего Марса тригон к Сатурну. Это девятый дом. Ух ты, тут у вас благоприятный какой-то, может быть, скачок. Даже. Ну, здесь больше знаете, такого делового характера, особенно для тех дел, которые связаны за границей, совсем что далеко, высоко. Я бы сказала, что вот все, что вы предпримете по вот этой вот теме, это еще, кстати, касается и высшего образования, то это будет что-то удачное очень. Ну, 25-го будет новолуние в Весах. Так, ну, Весы для вас это зона любви. Возможно, у вас зайдет какие-то обновления в любовных вопросах. Ну, и закрывает месяц, как я уже говорила, переход Венеры из Девы в Весы. То есть, начинает раскрываться для вас любовная тематика. Ну, что, желаю всем прекрасного сентября. Теплого. И до встречи в следующих прогнозах. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, комментировать и подписывайтесь на канал.